Короткий век, как день один, крестьяне баснями не сыты, они мудры и плодовиты, к войне не дочь родится, сын. И снова ангелы в строю, Не сходит весть строкою морзы, и зреют звезды на морозе, как будто яблоки в раю. Глядит из тьмы сквозь облака на небеса, откуда родом душа, коль ты ее не продал наивно, вечно и легка. Она не стоит ни гроша, Она дана не для наживы, Она оттуда, где все живы, Те, у которых есть душа, Который век, как день один, И волки до сих пор не сыты, И звезды нынче плодовиты, И у Марии будет Вот наш календарь, И действительно, скоро январь Мы не слышим, а время идет. Вот и прожит еще один год, вот и прожит еще один год. Новый год нам, как новая жизнь, Календарь от крестов пока чист, Там еще не ступал человек, Там не тронут пока белый снег, Там не тронут пока белый синяк. Год уходит, узнать мы куда, Куда все уходят года, И куда мы потом все уйдем. Узнаем потом, ну да ладно, Узнаем потом. А пока Новый год – это жизнь, Ни один, где не выпачкан лист, Где еще не ступал человек, Где не тронут пока белый снег, Где не тронут пока белый снег. Новый год нам с тобой принесет Тот же старый букетик забот. Ну а мы... Мы ждем, отрезвление приходит потом, отрезвление приходит потом. Новый год нам, как Новый век, там еще не ступал человек, Лишь с надеждой забыл обо всем. В Новый год мы по снегу идем, мы по белому снегу идем.